Буэнос здесь, гайз. Ядерный рассвет на озере экрана, и это значит, что мы продолжаем, мать его, так проходить Год Уор. Ух, после прошлого замеса меня до сих пор потряхило, все таки это было эпично. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Ох, ты ж епс, Ага, значит ah, надо пару разу сбивать. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ой, лыка там. Так, а дальше ты чё? На, наверное, наверх. Зря ты жопу повернулся, девчонка. Ай, красавчик. Ой, красотища сбит Come on. Так этого з околбасили, опа, ага. Началось. Прикрывай спину Сундучара. Так, лежит пока. Так, еще кусок клеана отгорел. нас поднимет епать синяя дверь му цели ну что, попитали ли? Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Так, ну нам не привыкать по ползти. Эй, ползти. Сюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Сегодня я художник. Так, моя четыре ноль шесть. Тоже еще. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. С чего бы начать? Ты можешь хотя бы просто поздороваться. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Хм. Мы внутри. Ну, конечно. А на чем они растут? Да? Вперед! Ну-ка. Блин, все эти диалоги, даже словечко вставить некогда. Как говорится, я ебу. не вышло уже можно идти <плодисмент>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 а этот красный не так плохо, как кажется Я уже дум прибил. Надо же. Ох ты ж епты, вот это вспышка. Сбитие засчитано, свет уже рядом. Ищи где войти. Работало! Мосты появились! Иди за мной. Мосты говоришь, ну погнали. Это что, то самое чучело, что ли? Конечно хорошо, но нам бы света отчерпнуть Мост говном оброс Блядь, Это не локация, а кошмар трипофоба какой-то, а? Не находите? идешь как не то по губкам, не то по говну Можно. Давай поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди, минутку. Тишина. Так, эта линия схлопнулась. Окей. Теперь вот эту линию. И вот эту. Ебанастос. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй.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 опаньки Обошлось. да блять не говорим о лес да знаешь чувак я вот смотрю я хуево я блядь, играю в кино <laughs> ну с другой стороны да грязи еще говнище назови как хочешь галошки херибок, все ли магии возьму я буду как он самый бежать по дерьму Ну и нахуя ты это сделал, блядь? Так, пасан, не ссы. Поймаю. А чучело где? Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Начнет рушиться. Надо будет действовать быстро. Понял. Ну, не тупи. Прыгай! Ага. Берегись! Вот они! Стань за мной и прикрывай. Хорошо. Нихоя там гопнички. А ты чё? Блин, мне даже пиздить немножко не дают. Еще нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Фу. Нормальная такая лупка! Вот этого я все время ждал! Нормалды лупка! Так, морозильник. Бум, вторая. У -у -у. Чё за нахер? В райском саде жопа спереди и сзади. ёпт Свет восстановил весь храм Он тут основа всего Ядрить стою Погоди, он... он поет Я слышу ее голос Я же тебе говорил Думаешь, она там?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 Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Усается. Нормально мешок с боблом. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Отрей. С ним.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 Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Чё-то долго сигарашит.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 Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Хера он тут накрашил. Пришел, что хотел. Да. Ух ты ж вот Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Теперь можно возвращаться. Идем. Так. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Это кристалл, говорю, читаю, не наблюдаю. П. Э. Уясся. Не, слушай, нихуя, а, не в ту сторону. в храме еще не кончились. Угу. Вот он, переходик. Так, лезем. Сейчас, наверное, выбираемся, будем сворачиваться, что-то подзатянул. Значит, я все-таки был дурак. Так. А, ну-ка, ну-ка. моста сбивать, который, сука, перекрыт. Весело, однако. Чуть долгое, что мы будем убираться? Пора <свёк> возвращаться <свёк> наверх. Так, теперь понять куда именно наверх дорога По идее нам надо туда Как-то залезть, я чё то хуй ебу Да <связываю> хэхэээ, хуй э, мерзкий хуй Так, прыг Скок мы нас под потолок. Зажигательная вечеринка. Э, чему само догорит? Сбил, красавчик, молец. Их я смотрю нормально, так электрошочит. Опа. Крокодиля! Хлоп. что спереть можно? А -а -а. Иди, стал, куда же еще? Сын. Куча рун. Ты на него, ля Эх, Так, так, так, так, так. Куда он побежал? Так, тормози вот куда он побежал, Мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Луис, пиписька. До свидания. Adios, братва.